Ну что, ребят, начинается начинается проект пристройка 2021. Егориус ТВ. У нас план, смотрите. Вообще, на замесы, короче, тут жесть просто. Нам сейчас покупать. Вот я пока что 30-ку занес на карту. Вот. Вот, уже начали покупать. Это, ребят, отец мой, родной. Как это делают? Батя мой Биты уходят только в путь Они, они стираются Смотри, биты два, Вот это, два ПЗ Вот эти? Биты? Да. Вот нормально, вот это А, а это Все да, да, вот Так, уже взяли тазик Взяли офигенную циркулярную пилу Взяли шуруповерт Хороший макита короче смотрите, вот. Ренат, это острая тема не надо ну короче все что взяли пока что Дочки. Ренат, отморы от можно платный ремонт надо снимать они снимают и вот да. либо оставляют заявку а... уровень уровень ребята это уровень вот так вот вышло уже. Моя вот. да, рука грязная. О. Короче, смесь. А, пескабетон. М М30. И щебень. Вот, пока что 10 мешков взял. И 5 мешков щебня. Устал, просто выдох всего, честно говоря, вот даже покупать уже не так легко Эту тележку я, кстати, везу двоем с отцом, потому что что-то у меня не получается везти Здесь получается, ну, почти полтонны, полтонны Арматурина, я взял, надо было 10 штук, я взял 11, мы их положим, скручу, там их разрежу Это для опалубки, для опалубки, для фундамента Короче, купил я все, что мне надо, ребята, сижу, жду, сижу, блин, на своем товаре, жду, короче, такси заказал, газельку, сейчас должна приехать. На улице, короче, 30 30 градусов тепла, я вот забрался под этот щит, он хотя бы тенек мне делает, мне хотя бы здесь нормально, комфортно, ребятушки. О, блин, я чувствую, у меня будет этот сезон дачный жесткий, потому что я должен успеть сделать пристройку. Я должен утеплить дом. И я должен провести а, септик. Вот. Чтобы все дерьмо сливалось, короче, туда. Короче, жесть. Все, короче, началась работа. Начал поднимать. Я сейчас ее подниму. Это первый этап, можно сказать. Моих работ, ребята Вот уже щебень Там цемент лежит Короче, все уже здесь Сейчас как-никак Буду как-то работать, короче Но я я всегда играл соло Поэтому я вытяну эту лямку Подкрепляюсь бикмаком Чтобы было побольше силы. Честно говоря, вот эта гниль Вот эта гниль, которую я сейчас снимаю На участке вообще не нужна Нужен совет. Гвозди, которые здесь у меня падают вокруг. Получится собрать поисковым магнит, магнитом или нет. Вот напишите, пожалуйста, в комментариях. Очень нужен совет такой вот. Боюсь, что ребенку, вы посмотрите, просто что это такой-то гниль. Я боюсь, что ребенку, блин, в ногу воткнется, блин. Просто доска вот такой толщины сгнила, как скотина. Я почти разобрал Сейчас буду пилить вот эти балки С этой стороны разобрал Вот у меня уровень Сейчас все это разберу Отобью вот эту хрень Потому что здесь не должно этого лежать Сейчас мне это не нужно И все, ребята Уже можно копать Траншейку Под фундамент ленточный Вот Короче Пока вот так. Все сломал вчера еще. Сегодня вот выкапываю. Ребят, вот такой вот обычный фундамент. Не очень широкий. Просто на расстоянии один блок, вот как здесь. Я, конечно, в шоке. Не понял, что такое здесь что, фундамента нет у меня или что, ребят? Подскажите, напишите в комментарии. А, а просто кирпич что-то стоит? Я, конечно, дальше не углублялся, но мне что-то страшно. Короче, сделал временное кольцо такое дурацкое из кирпичей тоже. А все, что было вчера, снес нахрен. Вот у меня в планах сегодня это закончить полностью. И сегодня, возможно, вечером уже сделать пару замесов, залить. Вообще интересный, блядь, малюй красивый. я ребят траншею вот похудел 10 килограмм вот. сейчас уже делаю замесы пошел первый 1 первое ведро пошло нелегко нелегко 1 Так, в итоге вот что получил и солил. Не хватило мне, конечно, 10 мешков. Сейчас я потом понял, что это вообще смешно было, а что 10 мешков. Минимум, минимум надо было брать 25. Все снял, под фундамент вырут. 40, 35, 30, 35, 40 сантиметров в глубину, короче. Вот, все четко. Потом я уже поставлю опалубку, и будет все ровненько. Сейчас мы, короче, уже жарим... Шашлычок. Чисто чуть-чуть. вот И, конечно же, не обходите ребята. Ну, вы уж извините. Точнее, овощи. Это все от разборки осталось. Сделал новую грядочку для лука. Чтобы она красивая была. Поставил себе полочку. Чтобы у меня здесь были необходимые вещи для земли. В целом все. Туда я не пойду. Ух, я обгорел как. Короче, это лучшее вложение в моей жизни. Это 100%. Мне очень здесь нравится. Мне даже отсюда уезжать неохота, ребята. Понимаете, какая тема. Вот. Сердце кровью обливается. Хочется что-то дальше здесь делать. По дому стараться. Но надо как бы работать. Работает основное, понимаете. И как бы без работы некуда сейчас.